Не сидите тогда, пожалуйста, ага. если видеоматериал, то, например, высасывают uh -huh. энергию. Да, вот. Не у меня, uh -huh. у да. Uh -huh. меня, я любой могу. Ее вот, вот реально, то есть вот так вот и вот, вот так вот и вот. Это серьезная включенность по астралу, то есть невозможность не включиться. А информация идет с разным посылом, всегда с разным посылом. Вот, например, новостной ряд, который идет по телевизору, он всегда идет на отсос энергии, а не на взятие. Всегда. Вот. А, но для кого, на кого-то это действует очень сильно, а на кого-то не действует вообще. Это очень индивидуально всегда. И надо смотреть свои собственные реакции и знать, какое, какое тонкое тело является для тебя уязвимостью, для тебя астрал. То есть, надо астрал закрывать, закрывать астрал, обезопасить астрал. Это зависит питание питания внутренней, внешней эмоции? Зависит. А как закрывать астрал? Я уверяю, что люди с психотипом ребенка они такой проблемы не имеют, потому что у них астрал это форма считывания реальности. Да? И там наработаны все инструменты, когда брать, когда не брать, когда положить, когда отдать. А вот люди, к сожалению, с психотипом родителей они астралу никогда должное внимание не уделяли, никогда его не развивали. Это как человек, который считает, что голова главная, а тело не развивает. И к какому-то моменту приходит к тому, что у него мышцы атрофировались, кости не работают, суставы не гнутся. То есть он такой старая развалина, а мозги там вот такие. мозги. Потом... Ну, ну Пока не выключают, но дело в том, что он рано или поздно с этим столкнется. Вот С астралом то же самое. То, что мы не развиваем, то, что не прибывает, то убывает. То, что мы не развиваем, то атрофируется. Поэтому астрал да? Ну формулами ироническими закрываются, магическим способом закрывается. То есть способом. это к рунам, это к амулетам, к талисманам, к силам каким-то. Ну, способ особо разный, но в основном магический.